наш карантин руками не трогать мы так. выходим первый так. раз так. на улицу и сразу кто-то нам попадается на глаза а. А это наш друг это наш друг вы знаете что ли можно гулять и в парк да. А? да море можно то море можно нам сказали море можно а, потому, а Приморский парк мы не пойдем. На Приморский парк уже почти 30 человек. Это совершенно пуста. Мы Одно... единственные обитатели. Ну, правда, еще охрана. И лучший сегодня встретился. так мы идем гулять. Добрый день. Здорово. Спускаемся к морю. Ой, только тут надо под ноги смотреть по лестнице Осторожно, осторожно Идем осторожненько О, Отвыкли ноги ходить уже, да? Да, абсолютно Идем к морю И если в бендите мы единственные То похоже, что На променаде Еще есть жизнь Ходят люди или работники отеля? Ходят люди, например, на это. Да, похоже, что жизнь продолжается, люди гуляют. Мы выходим на пляж. Здесь нарыты горы из песка, еще их никто не разравнивал. Поэтому тут такое О, а там тут уже сохранение песка. Ну, конечно, особо никто не загорает. Но, тем не менее, люди есть на пляже. Сегодня отличный день, солнечный, как можете заметить. И очень бурливое море. Наконец-то. И такая, такой свежий-свежий воздух. Небольшой ветер. И так приятно пройтись. И выйти, наконец, вдохнуть морские брызги. Так мы мечтали об этом. Всю зиму. Глоток свободы. Вот наш первый глоток свободы. После карантина. Не наши. Люди ходят. Сейчас, сейчас, сейчас. Релакс. Сейчас смывает, а, -а, а, меня смывает волна. Море. И мы гуляем. На берегу еще есть люди, как ни странно. Не только мы. Сейчас покажу. Вот там, сзади, тоже есть люди. Вот это у нас знаменитый блогер «Все путем». Наш блогер «Все путем». Вышел на берег Черного моря. А, пока у снимать путем, да, снимать свой блог. Слава Богу, после Да, первый день вас да. выпустили из карантина. Да, О, будьте, будьте осторожны. А, как снимут, как и волны О, красивые, да. красивые волны. Опа, опа, опа, опа, опа, захлестнула, опа. Да, все, все захлестнуло, но странно не намочило почему-то. Посмотри, ноги, в общем, всякие. Нам повезло. Вообще. Повезло. Нам повезло, мы уже даже искупались. Ага. Как приятно морские брызги прямо в лицо. Вот так выглядят наши ракушечки. Процесс пошел, банкомат работает на песках, но больше пока что ничего не работает. Но люди есть, гуляют на саннышке. Одеваем маски, ласты. Одеваем, принимаем необходимые меры.